Друзья, я вас приветствую на третьем выпуске «Смел Ревизор», и в этом выпуске вы узнаете о городе Буй. И э, первое, о чем хотелось бы сказать, это о дорогах. Мы ехали в Буй из города Галич, это как бы получается дорога из районного центра в районный центр. Ну и что это за дорога, Алексей? Да, дорога нас очень даже удивила. Это была не дорога, а танковый полигон. там было очень сложно ехать. Она была даже не гравийная, она была просто чистый грунт, причем продавленный примерно сантиметров 50. дальномер там двигались со 5-6 километров в час. Как и в любом городе, мы решили начать с памятника Ленина, где его не обнаружили в центре города. Что же оказалось? Оказывается, из центра города в недавнее время памятник перенесли вообще в какую-то незаметную аллею, окруженную деревьями. Мы очень долго пытались найти этот памятник, сильно старались, спрашивали, и, наконец, его обнаружили. Володьку перенесли, стоит там один в кейпе Откуда нормально. И не мерзнет. Да? Вот вместо фонтана здесь стоял. Спасибо вам большое, вы да? да? нам столько да? рассказали, да. Вы сказали, да. что Сцена. Вовка стоял вместо фонтана. Значит, Ленин стоял вместо вот этого фонтана. То есть из центра города его так отодвинули, да? Переворот по Буйске это называется, да? -да. <с <с Друзья, в городе Буй не так давно произошла очередная революция. Из центра города Ленина перенесли туда за деревья. Видите, знак запрещено. Да, КПРФ, до свидания. Ну а что касается школ, мы посетили несколько школ. И понравилась нам очень школа номер один. Мы успели побеседовать с директором и Сейчас с одной преподавательницей этой школы, которые дали нам ценную информацию. Педагогов. Новые почему-то не приходят к нам, педагоги, вот, а старые уходят на пенсию. Поэтому... А почему вы решили, что педагоги не едут только в Буй? По-моему, это сейчас вот кадровый голод касается всей России, а не только города Буя. А вот, кстати, человек учится на филолога, на филолога да, в городе ага. Кострома. И, в общем вот он, Давайте зададим ему угу. вопрос. Он собирается вернуться в школу? школу? Работать. Нет, я не собираюсь. Вот. А вот с чем это связано, как вы считаете? Леша, с чем это связано? Расскажи вот, нам, почему это ты не патриот? А, по моему мнению, вот, самый первый фактор – это зарплата. А вы как считаете? Я тоже считаю, что первый фактор – это зарплата. Мы знаем, что когда в свое время мы пришли uh -huh. в школу работать больше 30 лет назад, нас зарплата очень устраивала. Uh -huh. Мы действительно получали достойные деньги, есть, имея учителя... высшее образование. Uh -huh. То есть, учителя Советского Союза, получается, были как бы более социально адаптированы, чем у учителя Российской Федерации сейчас, да? Ну, я не могу так вам uh -huh. говорить, просто время, может быть, было другое. Uh -huh. Работа и зарплата, они несопоставимые, uh -huh работу, которую несет на себе тот же классный руководитель, учитель, предметник или какое-то звено управляющее, то есть оно не соответствует тому ценнику, который назначен сейчас на заработную плату. Может быть, конечно, в центральных городах это Москва, Питер или еще что-то, потому что у нас только два города в России живут благополучно, там зарплаты недостойные, но у нас на периферии это все сокращается, денег на школу не выделяют, на ремонт не, не финансируют, да, то есть. Нехватка. Почему финансируют, Финансируют, но не в достаточной uh -huh. степени, чтобы мы равнялись на уровень той же Москвы. Тогда допустим. же и университет у нас объединился, за них хотят. Требования сверху спускают, то есть из Москвы спускают требования, а чтобы мы поравнялись с этими требованиями, конечно, финансов не Задавайте хватает. Задавайте вопросы студентам. Школа мне с виду, мягко говоря, сразу говорю, не понравилась, внутри мы не были, но когда мы пообщались с учителями и директором, с их слов, не хватает кадров, да не хватает кадров, и учителя указали на то, что количество участников растет с каждым годом, и, в общем-то, начальная школа даже уже не справляется с тем количеством первоклассников, которые приходят в школу. А пенсии, вообще-то, конечно, позорно. Угу. Позорно. Владимир Владимирович вот пойдет, потому что, ну что это такое? Угу. 6-8 тысяч получают пенсионеры. Здесь пенсионеры получают 6-8 тысяч. тысяч. это позор для России вообще для страны. Если брать их пенсии, здесь, как вот люди живут, то у них на коммуналку выходит две трети ее пенсии. Это вообще позор. Ну что такое сегодня пенсия, минимальная пенсия 6 тысяч? Это вообще позор для государства, позор. Она должна быть, ну, то, что не могут повысить до минимального прожитого тесноя, это тоже позор. Для нашего правительства позор. И для президента тоже самое. Вот Полный. как вы относитесь к тому, что один пуск баллистической ракеты в Сирии сейчас обходится в 6 миллионов рублей. Ну, а как? пенсия, значит, в городе будет 6 тысяч рублей при, коммуна... при коммуналке 4. Я... А не, не проще ли бы вот эти 6 миллионов рублей один залп там баллистической ракеты по сирийской пустыне переправить на пенсионера в городе Буй? Террористов нужно а то в буй скоро приедут. Да? А вдруг много террористов вы видели? Я не видел. В среднем. Молодые люди из этого города хотят уехать. Они не видят в нем перспектив, они говорят нет рабочих мест. Даже если они где-то есть, то работать за 10-12 тысяч это не то, чего они хотят добиться в жизни. То есть в среднем люди получают 7,5 тысяч? 7,5, да. Ну там плюс надбавки, то около 10 выходит. Ну, поэтому вы говорите 10 тысяч, да. как бы это та зарплата, за которую вы готовы в городе работать, да? Если бы такая была возможность, я бы повысила, да. По, вак по вакансии бы увеличила просто чтобы кому-то было здесь работать потому что я не хочу здесь оставаться только из-за того что здесь ну в принципе негде работать ага а потом какие планы после школы ну не знаю в Ярославу ли еду а почему не Ярославы почему не здесь <связь> не знаю не знаю ну там более такой крупный город более как можно сказать вариантов больше куда -то. Работать. А здесь что с вариантами? не знаю, тут как-то мало очень. Тут все больше сказать в техникум уходят, а потом все равно уезжают отсюда. Молодежь, вот как говорят, она уезжает. А вот из-за чего с этим связано? Чего? Ну нет перспективы насчет работы, нет перспективы роста. Скорее всего из-за этого и рабочих мест очень мало. Вот это большая проблема. У а мышцы? образование? Образование тоже оставляют желать лучше. Вот люди уезжают учиться в университеты, в институты, и они сюда уже не возвращаются. Ну, то есть, вы, как долгий житель этого города, можете отдать какую-то оценку? Вот, раньше было больше народу, раньше как-то город живее был. Да. Нет такое да. ощущение, что он вымирает. Да, да. Ну, давайте все-таки оставимся на вопросе, какие предприятия и вообще какие места есть в городе Буе, чтобы там работать, где там в основном работают люди. Мы выяснили, что это железнодорожная станция. И хотя она недавно подверглась большим сокращениям, все-таки она продолжает работать. Все-таки есть там предприятия, есть ну, там рабочие места. Там есть и... еще химзавод, да, и там тоже люди работают, но больше предприятий там нет, к сожалению. А да и вообще Алексей, исходя из всех интервью, что мы взяли... По всему городу зарплаты очень низкие. Мы даже услышали фольклор, да, из исполнения, поговорку, которую вы сейчас можете увидеть на экране про зарплаты. Да. Вот такая грустная поговорка. Какая работа, работы практически никакой. А вот я слышал поговорку, буй зарплаты. Да? Да. Люди ездят в основном на вахте, куда-то в другие города. А молодежь? А молодежь разбегается. Уезжает отсюда? Ну, конечно, кто уезжает... Тут кто... вообще перспективы есть какие-нибудь? Ну, а какая здесь перспектива? Ну, скажите, ну, какая? Закончит он сельхозтехникум, экономистом. А куда у нас экономистом пойти? Ну, куда? Вы... На базар? А что у меня пенсия? 6-7 тысяч. А коммуналка? А коммуналка, вот, съедает, все коммуналка. То есть, И ну, вот людям я... здесь приходится выживать? И вот я сейчас на пенсии, я подрабатываю... Хожу, подрабатываю, там где-то чего-то, что-то. Ну, как изменить? Надо какой-то общественный совет собираться, всем всему народу надо как-то. Как, как раньше, это... да, было при СССР? Ну, конечно, да, как-то собираться, вот это надо все об... обсудить как-то. А как думаете, почему сейчас такого нет? Вот потому что вся власть у нас в администрации. Еще, То есть все решается там? Все решает там. Народ... У нас так. И идя в больницу, мы наткнулись на спортивный комплекс в бое. Это стадион и здание спортивное. Да, довольно-таки неплохо. Все-таки молодым есть куда потратить свою энергию, заняться спортом. За это в Буе тоже отдельное спасибо. Мы в городе Буй на спортивном комплексе, спортивном стадионе. Как вы видите, здесь основная занятость молодежи. Здесь какие виды спорта? Насколько я понял, лыжи от легкая атлетика, футбол, бокс и футбол. Как вы мы видим, вы можете посмотреть. То есть занятость у молодежи есть, хоть какая-то да есть. Люди задом ходят даже. Ну, а говоря о больнице, поликлиника там больница находится рядом, довольно большие здание. В принципе, с виду ничем не отличается от костромских больниц. Да, довольно приличное здание. Часть окон остеклены пластиковыми стеклопакетами. Что там внутри, мы не знаем. Мы приехали уже давно, довольно поздно. Зайти в больницу поговорить там ни с кем не удалось. Вот видите, скорую помощь можете запечатлеть прямо на живую. Да, то есть, скорая помощь, тут не буханка. И поворачивайтесь, там у нас полицейские по правой стороне. Поворачивайте, поворачивайте прямо. Там, видимо, что-то случилось. Ну что, учитывая образование, медицину и самое главное отношение к памятнику Ленину, я бы поставил двойку. Да, безусловно, то есть, во-первых, молодежь не хочет там оставаться, во-вторых, как зарплаты. зарплаты по трудоустройству очень низкие, 10 тысяч – это ни о чем даже. Друзья, третий выпуск «Смелый ревизор» подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока. Пока.